Всем привет! Добро пожаловать на канал Csignore Tati, где мы учим испанский язык за три минуты. Сегодня мы начинаем с вами проходить союзы. Мы их уже затрагивали, но теперь будем еще больше их разбирать. И в этом видео мы, разумеется, все союзы пройти не сможем, но мы начинаем их проходить. Сегодня мы с вами разберем такие союзы как И, i, ni, o, pero, porque, а porque, porque, cuando, и кому? Давайте начнем. Союз и Игриега. И, Пишется как Игриега. И приводится как либо И, либо А. Например, студию испаньоль и Русшо, да? Я учу испанский и русский. Теперь в значении А союза А. Например, Yo tengo 23 años y él tiene dieciocho años, да? Мне двадцать три мне года, а ему восемнадцать. Да? Следующий союз – это «ни». «Ни» – это переводится как, например, «ни-ни». «Ни тот, ни другой». «Ни uno, ни otro». «Ни этот, ни тот». Вот. «Ни-ни». «Ни-ни». Да? Обычно так используется. Союз «о». Союз «о» переводится как «или». Например, «Баса да? томар тео кафе?» «Будешь пить кофе?» у кафе чай или кофе о на да? и союз перу перу переводится как но no. например но боя ира туфееста перу кир рукики даркон ты его я не хочу идти на твой праздник но я хочу с тобой встретиться на пейру союз порки не путаем спорки порки это вопросительное слово почему да а порки потому что например но боя иир на университет порки но кирру я не пойду в университет, потому что не хочу. порки. Не хочу, потому что и все. Порки no quiero, потому что не хочу. Cuando? Когда? Например, Cuando volví a casa, Когда я пришел домой, Я увидел что-то там. Да. Cuando? Когда? Теперь последний союз это кому. Кому может переводиться либо как, либо так, поскольку, так как. Когда вы хотите его употреблять в значении поскольку, так как, то употребляйте его в начале предложения. Например, кому no te sientes bien, puedo trabajar por ti. Так как ты себя не очень чувствуешь, я могу поработать за тебя. Кому no te sientes bien, puedo trabajar por ti. Да? Еще como в значении как. Да? Например, асло como quieras. Да, сделай это так, как ты хочешь. Вот, сделай это так, как ты хочешь. Омукираш И все. И на этом мы с вами заканчиваем. Не пропускайте новое видео. Для этого нужно подписаться на мой канал. И заходим на мой личный блог, на мою личную страницу. Потому что там не только блог, там еще и языковая школа. Не забываем подписываться на мой инстаграм, где каждый четверг я разыгрываю скидки на мои курсы по испанскому языку. Подписываемся, ничего не успускаем и учим испанский язык.